Привет, друзья! Чуть-чуть я запоздала, но зато уединилась, поэтому нам никто не помешает сегодня провести Привет. прямой эфир. <клев> Напишите мне, как связь, потому что я... Так, отлично! Напишите, как меня слышно, и мы с вами начнем наш сегодняшний прямой эфир. На самом деле это для меня такая знаковая тема, потому что я... Прям в этом, скажем так, неплохо разбираюсь и специализируюсь, поэтому мы сегодня с вами ура! Так, напишите, есть или нет, насколько я понимаю, есть звук. Слышно, все супер. Слышно, видно. Ну все, начинаем. Итак, друзья мои, сегодня у нас прямой эфир на тему, как правильно ухаживать за кожей за кожей. И э, нам не обойтись с вами чуть-чуть без физиологии кожи. Обещаю, что это будет совсем чуть-чуть, но, э, в принципе, это сразу же понятно, для чего и как правильно ухаживать за кожей. Итак, основная функция кожи защитная. То есть у кожи, конечно же, очень много функций. Это и дыхательная, и выделительная, и секреторная. То и больше. Но основа основ – это защитная функция. И по факту, вот именно от того, насколько правильно, хорошо реализована эта защитная функция, зависит, как наша кожа в первую очередь себя чувствует, во вторую – вы... как она выглядит. Поэтому э, мы должны с вами понять такие вот как бы основные моменты, про кожу И, собственно, тогда будет понятно, как за ней ухаживать. Итак, я вот нарисовала, на самом деле, подготовилась. А, так как наша кожа, да, вот она состоит из подкожно-жировой клетчатки, дермы э, и эпидермиса. И а, самая вот как бы именно защитная функция кожи, она реализуется через два барьера – Первый барьер – это кислотная мантия маркионини. Это не что иное, как кожное сало, смешанное с микробиомом. И вот все пытаются избавиться от этого кожного сала, всем не нравится и так далее. По факту это наш защитный механизм. То есть это на самом деле важно, и это абсолютная как бы функция кожи для того, чтобы помочь нам стать здоровым. Поэтому уже, да, с самого начала стало понятно, что, в общем-то, от кожного сала, если это не избытки кожного сала, избавляться не нужно. Это норма. И а, вот этот вот кислотный антимаркионин, да, то есть это вот кожный сал, как я объяснила, и микробиом. Сейчас микробиом кожи кожа очень большое уделяет вниманием, то есть микробиом – это очень важно. А, все те вещи, которые мы, например, используем для того, чтобы избавиться от бактерий пропионакне, корень бактерий, Акне, которые вызывает, в общем-то, способствует э, э, провокации угревой болезни, они убивают и нормальный микробиом. Поэтому та же самая история, когда мы, в принципе, условно побороли акне, нам нужно обязательно восстановить микробиом. И вообще, когда мы поддерживаем правильный микробиом кожи, это э, как бы конкурентная история с патогенными микроорганизмами, и, соответственно, у нас получается, что мы, в принципе, способствуем тому, что у нас не распространяются патогенные микроорганизмы. Итак, кислотная мантия маркенина. Следующий слой – это поверхностный слой эпидермиса. Еще раз, да, ПЖК, дерма, эпидермис. А эпидермис, он состоит из нескольких слоев, самый такой вот, как бы, нижний, это базальная мембрана эпидермиса, это живые клеточки, они делятся, делятся, делятся, и в конце концов, там всего 6 слоев, и превращаются в роговой слой эпидермиса. По факту, это уже мертвые клеточки, то есть они уже не живые, такие плоские, а вот эти вот чешуйки роговые, но между ними, тут я вот нарисовала это слой уже живых, ну, то есть это физиологические липиды. То есть, если представить вот этот роговой слой эпидермиса, его можно как кирпичную стену. Вот эти кирпичики, это будут э, вот эти вот роговые да, чешуйки, а между ними цемент, это будет у нас э, физиологические липиды. Почему это для нас важно? А, то есть, есть даже целая наука... Добрый-добрый э, день. Есть целая наука корнеотерапии о поверхностном слое кожи. Поэтому э, этот слой мега важный, и мы, в принципе, с вами поймем, как мы должны его как бы, защищать, как мы должны о нем заботиться. То есть вся наша история косметологии по факту для того, чтобы вот этот вот слой, все вот эти наши слои, они были полноценны, хорошо работали и помогали нам светиться здоровьем нашей кожи. Поэтому давайте начнем уже как бы отойдем от физиологии кожи и перейдем к Дейли Рутине. Я сторонница того, чтобы было небольшое количество уходовых средств в вашем арсенале. Почему? Потому что, во-первых, кожа становится, чем больше средств, тем она становится более чувствительной, потому что сейчас все компании соревнуются в эффективности, и количество активных ингредиентов достаточно большое, особенно в профессиональной косметике. И когда мы постоянно вводим кожу в какой-то такой стресс, потому что я на консультациях вижу безумное количество кислот, ретинола, всяких активных компонентов, которые так или иначе... Как бы сами по себе по отдельности хороши, но когда девушки их применяют не очень выдумчивая вот этой вот кучи, да, потому что ну хороший отзыв на косметику, почему бы не взять? Но когда вот такая вот массированная массивная атака на кожу. Там, со всех фронтов, и очищение у вас с кислотами, и тоник, там, и крем с ретинолом, конечно же, кожа становится более чувствительной. Поэтому для меня очень важно всегда на консультациях, вообще как бы мой подход, это выстраивание основной дейли-рутины, а потом мы уже туда добавляем какие-то такие дополнительные препараты. Плюс... Когда вы приходите сразу же берете кучу препаратов, ну, конечно же, кожа может прореагировать, и нам непонятно, на что она прореагировала, поэтому найти как бы то средство, которое вызвало аллергию, очень сложно. Поэтому приходится все отменять и все как бы выстраивать заново. Еще раз, да, подбираем уход очень последовательно, поэтапно, и тогда, когда мы выстроили основную долю рутину, мы уже как бы начинаем какие-то дополнительные средства приобретать. Из чего состоит Дели Рутина? Ну, конечно же, в первую очередь из очищения. И вот здесь у меня будет очень интересный момент. Потому что я сама лет 15 назад, наверное, говорила про то, что очищение должно быть тщательным, очень вот из серии там до скрипа и так далее. Я абсолютно точно изменила свое отношение к очищению. То есть сейчас я говорю о том, что очищение должно быть мягким, деликатным и минимально повреждающим кожу. Собственно, да, исходя из того, что я вам рассказала. То есть наша задача а, убрать все загрязнения, но при этом минимально повредить все эти наши защитные механизмы. Соответственно, чем агрессивнее? Ваше средство, ну то есть нужно понимать, что все очищающие средства для того, чтобы убрать загрязнение, да, они содержат там, специальные палы поверхностно-активные вещества, которые не понимают, где жировая составляющая мейка, а где, собственно, вот эти наши физиологически важные липиды. Поэтому плюс-минус, да, ну как бы убирается соответственно все загрязнения, ну и так или иначе разрушается защитный барьер кожи, и поэтому вы начинаете чувствовать вот эту вот сухость после очищения. Собственно, если вот это вот важный критерий, нужно понимать, что если вы чувствуете, что после того, как вы очистили кожу, хочется сразу же что-нибудь нанести, это не ваше очищение. Не пугайтесь, следующим этапом там, с помощью тонизации мы дочистим условное лицо, вам, вас, ваша кожа должна быть комфортна после очищения. Соответственно, на зиму чаще всего я рекомендую молочко, ну то есть есть классическая история, когда кожа жирная, ну комбинированная, мы рекомендуем гель, а если кожа склонна к сухости, молочко – в целом это не основное правило, потому что, например, на зиму я люблю и комбинированной и жирной кожей назначать молочком, потому что ну, зимой кожа сохнет, собственно, вот эти все наши батареи, и поэтому как бы очищать просто с помощью молочка комфортнее. Важный момент, про который могу забыть. Любое очищение должно быть с водой. Вот здесь это принципиальный момент. Почему? До сих пор существует какое-то непонятное для меня адское мнение: что вот это, вот, значит, молочко нужно нанести на ватный диск, вот это все разнести, потом, каким-то образом, чудом этими дисками опять что-то снимать. Ну, в общем, нет, друзья мои, любое очищение с водой все очень просто, логически. То есть, любой паф, да, любое как бы очищение. Мы должны смыть это водой. И вот эти все загрязнения, все-все-все должно смываться. Если как бы к этой реакции на воду, ну да, придется заморочиться, кипятить воду. Но очищение должно быть с водой. Мицеллярная вода тоже смывается. Это тоже важный момент. Итак, мы выяснили, что есть вот как бы очищение, которое подбираем именно по принципу, чтобы нам, не, нам было комфортно, и кожа не сохла. И еще... Это будет условно мой, как бы, ну, не то, что ноу-хау, но это как бы есть логика, опыт и уже, значит, ну, какое-то понимание, что так более правильно. Я рекомендую утром не <со> <со> использовать очищающее средство. И моя практика показывает, что, в принципе, когда мы переходим, то есть вы можете просто утром проснуться, очистить лицо с помощью воды или просто протереть тоников, и этого будет достаточно. Потому что у вас нету загрязнений на коже, которые нужно смывать. То есть то количество кожного сала, которое выделила за ночь, спокойно уберется с помощью воды или там, протирая просто тоником, батным диском смоченным в тонике. Вам дополнительно, условно пересушивать кожу не нужно. Поймите одно основное правило. По факту вся косметология на проувлажненную кожу. Потому что в увлажненной коже синтез коллагена отличный, влага не теряется, морщины не формируются, все процессы в норме. То есть наша забота да, должна быть вот именно за этом защитном барьере, чтобы кожа не теряла влагу. То есть вообще сейчас, опять же, забегая вперед, вся косметология увлажнения немножко по-другому строится. Если раньше мы именно напитывали всякими гиалуроновыми кислотами, натуральными увлажняющими факторами, всеми компонентами, в том числе там кололи гиалурон, то сейчас мы понимаем, что сколько бы ты ее не наколол, если у тебя защитный слой вот этот вот кожа, он неполноценный, то влага просто будет выходить, как решеток, понимаете? Влага будет не задерживаться в коже, все равно все наши усилия будут напрасны. Поэтому в первую очередь выстраиваем вот этот защитный барьер. А во вторую очередь... Уже напитываем кожу теми увлажняющими компонентами, если в этом будет необходимость. Как правило, когда мы убираем агрессивное очищение, когда мы убираем утреннее очищение, когда мы назначаем правильные кремы с физиологическими репинами, в принципе, сухость у нас, друзья мои, уходит. Понимаете? Поэтому попробуйте, если, опять же, кожа не чрезмер то есть если у вас нет такой прям проблемной кожи, когда вы просыпаетесь прям как блин, и кожа на салту, тогда действительно нужно использовать очищение утром. Но если у вас этой проблемы нет, попробуйте убрать утром очищение, и я практически уверена, что у вас кожа станет гораздо, гораздо более увлажненной, более, скажем так, здоровой, потому что в первую очередь мы должны заботиться о здоровье кожи, здоровой кожи-красивой кожи. Итак, мы выяснили с вами по поводу дейли-рутины, значит, по поводу очищения. Следующий этап – это тонизация. По факту, зачем вообще нужен тоник? Тоник нужен в первую очередь для того, чтобы восстановить PH? Опять же, вспомните: кислотная мантия У нас на коже определенный pH. При том, что, ну, как бы у нас на разных участках тела абсолютно разный pH. Кстати, на коже чуть-чуть на коже ниже, чем 5,5 обычно, особенно если там кожа комбинированная. Вот, поэтому, чтобы нейтрализовать воду, чтобы, в принципе, вот этот вот pH восстановить собственно, и нужен тоник. А почему у некоторых компаний, например, у тоника нет? А все, на самом деле, тоже, опять же, очень просто, потому что компания Ultrasuticals говорит, ну, как бы, у нас препараты PH нейтральные, соответственно, зачем нам восстанавливать PH? Ну, забегая вперед, скажу, что не все у них препараты ПАЖ нейтральны. И все-таки они тоже пришли к тому, что тоник нужен, у них тоже появляются мисты. А тоник не обязательная, но комфортная история. Опять же, помните, я вам говорила о том, что если вы чувствуете, что что-то вы там не дотерли с помощью очищения, опять же, просто чисто механический Ватный диск, тоник дотерли до конца, все чистенько, красивенько, хорошо. Вот, поэтому... Если хотите, можете обойтись без тоников, но с другой стороны, там же в тонике уже есть активные компоненты, которые, в принципе, уже ну, работают с кожей. Поэтому обычно я все-таки назначаю тоники, мне, в принципе, самой очень нравится пользоваться тониками, поэтому утром можно проснуться, протереть просто лицо тоником. А вечером очистили, протонизировали, и следующий этап у нас это, собственно, интенсивный уход, если он нам необходим, или восстановление кожи с помощью крема. Когда нам нужны сыворотки и когда, и какие? Сыворотки все-таки, на мой взгляд, нужно делить условно. Если вы, например, летом, то нужна антиоксидантная сыворотка, и, как правило, она наносится на утро, ну, чтобы защитить кожу да, вот от воздействия вредных факторов внешней среды. Если это какая-то сыворотка, которая там, на синтез коллагена направлена, на мой взгляд правильнее использовать ее вечером. Ну То есть если, грубо говоря, утром и вечером, то лучше вечером. Потому что кожа, она больше, скажем так, восстановленная. Плюс, не забываем, да, то есть мы использовали вечером очищение. Очищение, оно, ну плюс-минус, вот эти все препараты, они очищающие средства. Они не понимают, где наш там физиологические липиды. И они э, тоже, в общем-то, э, разрушают да, кожи. Но в целом, когда мы используем сыворотку, это нам условно на руку, потому что у нас есть в общем -то, надежда на то, что препарат активный, концентрат, там, да, он проникнет глубже. Плюс в сыворотках, как правило, действительно содержатся очень хорошие энхансеры, это проводники, которые помогают нашим активным ингредиентам проникнуть вглубь кожи, поэтому э, я считаю, что сыворотки хорошая история, особенно начиная, наверное, там с 30. -ти. сыворотки нужно все-таки в своем арсенале иметь подходящие и, э, соответственно, они будут понятно по потребностям кожи, там антикуперозная, увлажняющая, питательная, омолаживающая. их там до и больше. Вот антиоксидантная на, на, весну. Так. Да. Если будут вопросы, пишите, вот, потому что я буду потихонечку тоже на них отвечать. Следующий этап самый интересный, и э, вот это вот восстановление кожи. Почему я вам рассказывала вначале про физиологию кожи? Потому что понятно, когда я говорю, что в креме содержатся церамиды, поленасыщенные жирные кислоты и холестерин, собственно, понимание происходит практически сразу же, что они нужны нам как раз для того, чтобы восстановить вот этот защитный слой кожи. Вообще, вот эти вот физиологические липиды, это очень сложный по своему биохимическому составу вот такой вот комплекс. И до сих пор, насколько я знаю, Никому не удалось полностью сымитировать вот эти вот наши, казалось бы, там, церамиды 9 классов, 4 подгруппы по инослищим кислот, но по факту сейчас есть компании фармацевтические, которые наиболее близко подошли к этому, но полностью сымитировать наш вот эти вот наши физиологические к сожалению, невозможно. Я думаю, что если это случится, то это будет, естественно, какая-нибудь премия прекрасная новоленская, и это нам поможет в решении очень многих дерматологических, в первую очередь, заболеваний, как то и так далее, связанных именно с неполноценностью защитного слоя кожи. Итак, для меня очень важно в составе, То есть мое вообще понимание косметики, ухода за кожей, оно строится еще раз, да, повторюсь, на основах терапии, науки о защитном поверхностном слое кожи. Поэтому я считаю очень важным вводить кремы, особенно когда мы хотим действительно полноценно защитить кожу и полноценно ее увлажнить, с физиологическими липидами. Церамиды еще раз повторюсь, поле полиненасыщенная жирные кислоты и холестерин, под который с возрастом меняется немножко в состав физиологических липидов, он изменяется в холестерин. А, когда вы видите, переворачиваетесь в баночку, да, если видите, например, церамидов, там их очень много групп, НП, NCP, ну, в общем, их правда очень много, чем больше повторений церамиды такой группы, церамиды такой группы, церамиды такой группы, тем лучше. Потому что, конечно же, основная масса это церамиды, НП, по-моему. Раньше это были церамиды группы третьей группы. Вот немножечко там изменилась аббревиатура. Но чем больше в составе крема... То есть вы сами немножечко можете ориентироваться... Ну, грубо говоря, когда вы подбираете себе крем, переворачивайте. Смотрите, что является основой. То есть в основном, на самом деле, крем глицериновый очень часто. Это не то, чтобы плохо... А, глицерин очень хороший увлажнитель, но глицерину, в принципе, все равно откуда тянуть влагу. Ну, то есть. Э э он, если, например, влажный климат, и вы нанесли глицерин, то это прекрасно, потому что он будет очень хорошо увлажнять А если вы нанесли глицериновый крем в сухом климате, или, например, вот сейчас, да, в помещении, где сухо и нет увлажнителя Это может, наоборот, привести к сухости кожи Поэтому вот такие вещи я все-таки не считаю физиологичными Я считаю именно восстановление кожи более правильным физиологическим увлажнением Понимаете, да? Вот, поэтому, конечно же, если вы перевернули и увидели в составе церамиды, это уже круто, это говорит о том, что в креме все-таки производитель заморочился, чтобы ваша кожа была, помимо того, что красивой и увлажненной, да, так временно, она была все-таки здоровой и увлажненной более, увлажненной, более полноценным. Так получается, вода или тоник смывают с утра ночной уход, кислоты крем, конечно же. Ну, во-первых, не забывайте, что у вас прошло очень большое количество времени, и вы уже автоматически вытерли лицо, подушку, то есть там уже в принципе особо ничего и нету. То, что, то, что нужно, впиталось, а то, что у вас осталось, абсолютно спокойно вы можете действительно смыть водой. И, или вот ну, лучший вариант, мне кажется, даже чисто психологически, когда вы берете ватный диск и просто с утра протирать. Очень много девочек, девочек на консультации говорят о том, что им комфортнее использовать кубики там замороженные, какие-то травы, там отвары и так далее. Welcome, прекрасно. Так. Если мы говорим все-таки про... Ну, то есть мы с вами понимаем, сейчас еще раз подытожим. Ну, то есть наша основная дель рутина, она строится из мягкого, деликатного очищения. Вам должно быть комфортно. Опять же, да, очень мы любим исключения из правил. И, в общем-то, в этом, мне кажется, есть какая-то наша правильная, позитивная история. И к чему? К тому, что если косметолог вам назначил, например, он увидел гиперкератоз. Что такое гиперкератоз? Это вот большое количество рогового слоя эпидермиса, вот прям такая тусклая, как и шершавая на ощупь кожа, то есть мы это как бы определяем. Тогда мы, конечно же, можем вам назначить какое-то ну, условное агрессивное очищение с кислотами, с таким с эффектом вот именно вот этим вот обновлением кожи, такого ну, яркого. А, да, то есть окей, но это обычно временная история, и потом мы переходим все-таки на мягкое деликатное очищение. То есть первый постулат Мягкое, деликатное очищение Утром, если Не назначил специальный косметолог Какого-то ухода Мы можем пропустить очищение Использовать просто тоник Следующий этап Тонизация Сыворотки, если нужно используем, если нет, то в принципе может быть просто крем. крем лучше выбирать, опять же, да, с тем, чтобы он восстановил защитный слой кожи. утром мы используем SPF, опять же, да, очень много вопросов по поводу SPF. зимой стоит использовать или нет? я считаю, что нет, потому что, в общем-то Фильтр не очень полезный для кожи, особенно химические. Поэтому ну, лишний раз, ну, зачем нам лишние агрессоры, лишние а, оксиданты на коже? Абсолютно точно не нужны. Если, понятное дело, вы поехали зимой в горы кататься на лыжах, да, то понятно, там куча солнца, защита должна быть еще более а, массивной, еще более такой вот тщательной, чем летом. Опять же, почему? И вообще по поводу СПФ у меня, например, очень много, ну не то, что мы мысли, но как бы вот я стараюсь максимально в этом разобраться, потому что у меня есть склонность к пигментации, и для меня это важный вопрос защиты кожи от солнца. А на самом деле я читала исследования о том, что когда мы, например, не защищаем вообще кожу летом, то кожа потихонечку, постепенно адаптируется к солнцу. Хуже вариант, когда мы постоянно защищаем кожу, и в какой-то прекрасный в кавычках момент мы вышли на солнышко, забыв нанести СПФ. И вред для кожи считается, что он будет более массивным, чем если бы мы вообще не использовали СПФ там все лето. Понимаете, да? Поэтому с СПФ это вот такая та правильная, как бы рутинная, абсолютная история, когда у вас даже в сумочке должен быть СПФ. Меня очень часто спрашивают, ну то есть СПФ мы же должны обновлять. Если, например утром нанес спф а вечером пошел погуляться вот как мне его нанести я не знаю друзья, как но мне кажется что даже лучше будет условно там на грязную кожу не очищенную вы нанесете спф польза для кожи будет лучше если вы пойдете с незащищенной кожей и соответственно в коже пострадать потому что солнце конечно же один из самых э -э серьезных э врагов для нашей кожи про витамин D, как бы еще раз, да, я про это очень много тоже говорю. Я считаю, что все-таки возможно, мое мнение тоже изменится, но в целом я считаю, что нужно контролировать уровень витамина D, и в принципе лучше это впить в виде бадов, а кожу все-таки максимально защищать от СПФ, от, от солнца, от солнца, от ультрафиолета с помощью СПФ. Так, значит, поговорили мы с вами про рутинный уход. По поводу кислот и ретинола, то, что мы сейчас используем, собственно, зимой, конечно же, это время года очень удачно для обновления такого постепенно. Вообще, как бы сейчас косметология, она уходит от агрессии. То есть, в принципе, плюс-минус косметологам практически всем понятно, что какой-то вот такой вот агрессивное воздействие на кожу не всегда в плюс, идет нам чаще скорее в минус. Почему? Потому что кожа, смотрите, если когда я только начинала работать, это было где-то 15 лет назад, то чувствительность была очень редким, скажем так, редкой дерматологической проблемой. Ну, я сейчас пытаюсь как бы примерно по процентам составить, но где-то может 10%, но 15, окей, считали свою кожу как бы вы приходили с этим то сейчас где-то 80 процентов девушек юношей считают свою кожу чувствительной приходит с этой проблемой и в общем-то анализируя почему же так происходит я в первую очередь виню как это не звучит косметику да то есть я опять же думаю и анализирую понимаю что мы когда мы используем очень так вот без понимания, что мы делаем с кожей, то есть мы вот так вот, э, почитав там отзывы, почитав состав, что-то где-то уловив, мы сама, назначая себе какие-то активные, такие вот активные, агрессивные препараты, мы тем самым нарушаем вот этот защитный барьер кожи, который очень важен, про который я сегодня как бы говорю и говорю и буду говорить. Поэтому кожа, она наша, то есть защитная функция, она же не только для потери влаги, она, собственно, и для воздействия окружающей среды. И когда наша кожа сигнализирует нам вот этой чувствительностью, да, какое-то покраснение, ушелушение, реактивность, мы должны четко посмотреть на свой уход в первую очередь и убрать оттуда какие-то агрессивные вещи. Вот действительно, у меня же приходят на консультацию, девушки даже не могут принести всю косметику, потому что это просто гора. Они мне показывают фото... А там, значит, метр на метр вот это все разложено. Вот эти все банки-то классные, все очень крутые. Но, опять же, повторюсь, что все это в синергизме действия дает чересчур активное воздействие на нашу кожу, приводит к этой чувствительности. Поэтому, еще раз, второй постулат. Помимо деликатного очищения, очень вдумчивый подбор косметики, желательно с косметологом. Потому что, конечно же, косметолог вам подберет ну, более полноценный уход. Так, помимо вашего дели рутинного ухода, у вас раз где-то ну, в месяц желательно косметолог, но это не у всех есть такие возможности. Поэтому раз в недельку вы делаете косметологический уход. Что он включает? По факту я уже кучу раз показывала видео, где я, собственно, делаю себе такую вот уходовую процедуру. И поверьте, это, во-первых, а, не стоит времени вашего практически, да, никакого, это полчаса, ну, и то, да, там уже схождением... С маской на коже, поэтому, ну, как бы я считаю, что это совсем немного занимает времени по деньгам. Это тоже совершенно недорого. То есть тут вопрос некой самоорганизации. Поэтому такую вот уходовую процедуру раз в неделю абсолютно точно вы все себе можете сделать. Опять же, да, из чего она состоит? По факту, мы имитируем этапы косметологического ухода в кабинете у косметолога: дым макияж, очищающий ваши средство Второе мы можем протереть тоником, можем не протирать. Дальше у нас идет интенсивное очищение. Это не что иное, как пилинг. Здесь, друзья мои, пилингов огромное количество на рынке есть механические, химические, ну, понятно, там аппаратные. Конечно, как правило, я вижу м -м, скорее механические тирокислотные пилинги, но они очень бывают агрессивные. Поэтому э, здесь, если вы вот прям сами себе решили что-то назначить, возьмите абсолютно такой какой-нибудь э, очень, что называется, лайтовый пилинг с небольшим количеством кислот. Она молочная, в первую очередь увлажняет хорошо, не знаю. Но, но помимо, то есть, очень какой-то такой вот light light light, Потому что все, как правило, хотят посильнее, пожестче потом приходят с аллергическими реакциями Нет, друзья мои, очень такой вот light вариант Вот, а, если вот прям говорить про комбинированные пилинги я обожаю нашу микрошлифовку, она подходит даже для чувствительной кожи, естественно, вы избегаете э, места, где вот, ну, наибольше чувствительное обычно, это вот все-таки ну, как-то вот около носа, вокруг глаз, естественно, мы не используем, но в целом э, мы создали, на мой взгляд, шедевральный продукт, который совмещает такой комбинированный, он идет там и энзимы, и кислоты большое количество, и очень мелкий полироли, поэтому раз в неделю микрошлифовка, сразу предупреждаю, что она такая немножко наркотическая история, потому что, как когда ты видишь, насколько кожа твоя становится лучше, лучше, лучше, тебе хочется использовать ее чаще. Не надо. Раз в неделю это достаточно для вообще такого, как бы, ну, скажем, практически для всех. А почему, в общем-то, я рекомендую пилинги? Потому что есть исследования, что в условиях мегаполиса. У нас, помните, я рассказывала, вот этот вот базальный слой, ну и с возрастом в том числе, он становится тоньше, меньше, а роговой наружный слой пидермиса он становится толще. Поэтому пилинги что делают? Немножечко стимулируют, тем самым там, ну, окей, там коллаген под сомнением, но по факту, да, мы немножечко вот утолщаем вот эту вот базальную мембрану пидермиса и убираем роговой слой. То есть мы, в принципе, должны понимать, опять же, до базальной мембраны эпидермиса доходят только там срединные, такие достаточно глубокие пилинги. Мы, как правило, убираем, убираем вот этот вот роговой слой эпидермиса. Понятно, что это и служит э, сигналом для обновления, там, для стимуляции базального слоя. Вот, собственно, мы, еще раз да, повторюсь, что возвращаем вот этот вот эпидермис, более молодому функционированию и более молодому состоянию, поэтому пилинги да, мы используем, но очень-очень такие вот скорее поверхностные, влияющие очень, короче, в которых мы без осложнений все это проходит. Даже в кабинете у косметолога я сейчас наблюдаю, что мы, если раньше мы там делали в основном какие-то ТСА, считали, что чем глубже, тем лучше, нет. То есть мы сейчас Приходим к тому, что все-таки поверхностные пилинги, как правило, более приоритетны в использовании. То есть мы должны четко понимать, что мы делаем и для чего. Вот, после того, как мы, естественно, сделали пилинги, сейчас говорю про домашнюю процедуру, которая состоит из следующих этапов. Демакияж интенсивное очищение, не что иное, как пилинг, дальше мы наносим сыворотку, почему? Потому что, опять же, помните, мы говорила, что после любого, собственно, очищения и пилинга кожа наиболее чувствительна и имеет смысл нанести какие-нибудь активные компоненты. Дальше мы делаем массаж, массаж, и тоже, опять же, да, там, мне очень часто рассказывают про то, что массаж там растягивает кожу, еще что-то. Друзья мои, это полное совершеннейший билет. Чтобы растянуть кожу, то нужно порвать там коллагеновые волокна. Это абсолютно не то, что вы можете сделать. Вы можете просто условно сделать его неправильно и там не знаю как спровоцировать очечник. Что в принципе сделать, на мой взгляд, очень сложно, потому что есть всего два правила для массажа, которые на мой взгляд очень круто работают. Первое, вам не должно быть больно. Да, второй момент все, – все движения по линиям наименьшего натяжения кожи, от середины лица к ушам. Ну Соответственно, шею не забываем, да, про области декольте, это тоже очень важно. Кстати, опять же, да, забегая вперед, для шеи декольте можно использовать хорошее для тела, не обязательно какой-то специальный продукт. Главное, правда, не забывайте. Вот если вы не забываете делать это каждый день, поверьте, ваша шея будет вас, зона это декольте будет очень долго радовать. Итак, когда мы, кстати говоря, пропустила момент очень важный, когда мы наносим все препараты очищения, опять же, тоник, крем, мы тоже наносим по этим линиям наименьшее натяжение кожи. И это такой, опять же, да, очень там, не, короткий по времени, там, буквально на 2 минуты, но это каждый день. И, соответственно, и, соответственно когда мы вот такими движениями там, очищаем лицо, тонизируем, наносим крем, и делаем легкий массаж. Вы меня не спрашивали я забыла сказать про то что крем для глаз не обязательно но желательный ну в общем когда мы только на заре там формирование нашей косметики я говорила о том что в общем-то и продолжаю про это говорить что наши крема особенно крем восстанавливающий для нормальной сухой кожи он подходит и для области вокруг глаз и в общем-то ну зачем нужен специальный крем если вот этот прекрасно справляется но я частенько тестирую, во-первых, ну, пациенты хотят, во-вторых, когда у меня на моей полочке есть отдельный крем для области вокруг глаз, то я уделяю гораздо больше внимания этой зоне. То есть мы должны делать такой вот легкий массаж на верхней веке. Мы тоже наносим крем. Мы делаем вот такой вот легкий массаж такими круговыми движениями, вот здесь мы можем уводить вот так вот лишние отеки, они нам тут точно не нужны, мы же в основном все девушки деформационно-отечные, да. то есть у нас такой, ну как правило, наш тип старения российских женщин, все вниз идет. Вот, соответственно, отеки это наше все, и соответственно мы нанося вот каждый день просто крем для глаз, вот таким образом уменьшаем отечность и мы профилактируем собственно образование машины и опять же то же самое отечности. Плюс, ну, у нас скоро просто выйдет крем для глаз, конечно же, там будут специальные самые-самые современные пептинды, имею релаксанты и ну то есть то, что действительно для этой области будет актуальным. Поэтому я к чему? Крем для глаз все-таки, все, -таки, все -таки нужен. Но если вы не хотите использовать его прекрасно, там у вас. Хороший увлажняющий, не какой-нибудь там специальный крем, антикуперозный или там матирующий или еще какой-нибудь, да. То есть, конечно же, если питательный увлажняющий крем для лица, он подходит для области вокруг глаз. Итак, делаем массаж. В общем-то, массаж можно делать по любому абсолютно препарату, то есть который дает условно скольжение. И даже если у вас заканчивается скольжение, вы можете пустить всегда руки, желательно в горячую воду, на такую тепленькую, и продолжим массаж. Конечно же, как правило, мы делаем это по лимфодренажным историям. Лимфодренажный гель, пожалуйста, гель алоэ прекрасного Холиленд. Все это можно использовать для массажа. После того, как вы сделали массаж, конечно же, наступает время маски. Вот тут у нас безумнейшее разнообразие, все, что хотите, и по факту, ну, может быть, одну две масочки хорошо иметь на своей косметической полке, потому что можно там ну, увлажняющий. Я в последнее время как-то полюбила тканевые маски, я не была их фанатом, и, если честно, я все время думала, что плюс-минус профессиональные от масс-маркет не сильно отличаются. Отличаются, друзья мои. Я очень жду сейчас тканевую маску от Genosis, потому что, насколько поняла она дает какой-то волшебный косметический эффект очень мне хочется ее прям попробовать вот поэтому у меня обычно есть тканевая маска и какая-то кремовая маска есть еще восстанавливающая маска которая ну условно порасуживающий эффект дает у меня не пересушивает кожу опять же если у вас комбинированная кожа может быть какая-то очищающая так был вопрос, с телефоном можно делать массаж? Конечно, у нас прекрасные видео, Сначала показала, как делать массаж. Вот единственный минус, это очень долго. Мне больше нравится э экспресс процедуры. Но ну, вообще мое может быть заблуждение, но я люблю, я чувствую руками. То есть мне нравится работать руками, я чувствую кожу, я и свою чувствую, и чужую чувствую. Поэтому мне комфортнее делать руками. Так, гель. Доброе утро, гель можно оставлять на коже или лучше смыть. Я думаю, что имеется в виду лимфодренажный гель. Хороший вопрос, как это принято говорить. Вообще, я предполагала, когда мы делали это гель, я вообще просто нужно понимать, я не люблю ощущение пленки на лице. То есть мне комфортно, когда моя кожа дышит и мне вот всегда хочется смыть. Но я знаю, что многие мои клиентки, они используют этот лимфодренажный гель на ночь, вот особенно вокруг глаз, составляют и говорят, что это прекрасно работает для профилактики отеков. Поэтому... Как вам нравится. Если вам комфортно, если вы видите улучшение на коже, конечно, вы можете его и оставлять. Ничего, естественно, страшного не произойдет. Вот. Но еще раз повторюсь, мне, например, вот комфортнее все-таки смыть. Так, мы с вами проговорили про такую основную модель рутину. Мы с вами проговорили о том, что существует раз в неделю вот такая вот уходовая процедура. Когда мы, когда мы делаем такое что-то дополнительное для кожи. Вот. И давайте проговорим с вами, в принципе, наверное, про основные какие-то состояния кожи. Как мы можем поработать с обезвоженностью, сухостью, там, условно, с акне, с куперозом и так далее. Давайте закончим тему уже с дейли-уходом. Жду вопросов. То есть с такой вот рутины что, какие есть у вас вопросы по, по ежедневной такой рутине то есть еще раз повторюсь да, как правило деликатное очищение можно ну, гель наверное пенка прекрасно подходит на зиму а молочко или какие-то такие вот, условно мицеллярная вода это все очень хорошо работает зимой чтобы минимально да, повреждать вот защитный барьер кожи так, ну, если у вас нет вопросов, мне единственное нужно понимать, он же, наверное, покажет мне, да, когда у нас прямой эфир подойдет к концу, потому что я думаю, что мы не уложим один час, мне хотелось бы его сохранить. Так, жду вопросы по поводу ежедневного рутинного ухода. И проговорим, наверное, в первую очередь не хочется про, по, поговорить про сухость кожи, потому что сейчас это одна из основных проблем. Потом поговорим про куперосовый, сейчас тоже очень много про него. Собственно, как часто использовать очищающий гель с кислотами? Хороший вопрос. А как вам порекомендовал ваш косметолог? Аптечный крем от постакна, подскажите, пожалуйста. Не знаю крема аптечного от Постакна Постакне очень сложная проблема, которую нужно все-таки решать. И одно дело, когда... какой Постакне, да? И это может быть пятна, это может быть рубчики и так далее. Ага, обязательно... Вот обязательно ли закрывать сыворотку оптима кремом. Смотрите, сыворотки я, например, предпочитаю эмульсионные. Мне, не, Опять же, да, из-за того, что у меня кожа, ну, как бы я чувствую, ощущаю, когда что-то на ней лежит, мне не нравятся гелевые сыворотки. Я не очень люблю водные, я люблю эмульсионные сыворотки. Во-первых, эмульсия, как правило, это более правильная текстура, более правильная консистенция для доставки активных компонентов. Ну, там чаще всего липосомы, те же самые терапины и так далее. А, вот, поэтому а, если у вас эмульсионная сыворотка И если, например, там, летом, когда не нужно дополнительного а, вот этого кожного барьера восстанавливать Тогда, конечно же, можно использовать Плюс не забываем <coughs> а, В современных сыворотках уже используются эмульгаторы очень крутые и классные, которые, в общем-то, восстанавливают кожу. Поэтому все зависит от конкретной сыворотки. Сыворотку оптимус, что витамин С, что интенсивную, можно не закрывать кремом. Подскажите, какой после РФ крем лучше использовать для восстановления? Подскажу. Um, вот на самом деле очень хорошо использовать препараты, которые содержат в себе эпидермальный фактор роста. <coughs> вот, опять же, да. Uh, Лучший специальный крем, у Цуфьюжн. Очень много специальных кремов, которые помогут для восстановления кожи. Я бы туда бы пошла. Можно ли uh, крем с ретинолом? Соч... Так, можно ли. Uh... Крем с ретинолом для очень чувствительной кожи с куперозом. Конечно, можно вопрос. Есть, например, у Ультрасеутикол специальные сыворотки, в которых энкопсулирован ретинол 0,2%. И это прям специальная сыворотка, разработанная для чувствительной кожи. То есть просто какой-то крем с ретинолом. Сейчас ретинол просто очень такая огромная тема, которую мы, конечно, можем с вами обсудить. Вот, но <coughs> если прям вот как бы коротко, то нужно просто очень правильно как бы выбирать крем с ретинолом. <свят> Интенсивную сыворотку то почему можно наносить утром или нет, конечно, можно. Опять же, я вам говорила о том, что вечером, почему приоритетнее вечером, потому что, ну, как бы, кожа, ну, это клинические исследования, кожа лучше восстанавливается вечером, но понятное дело, что, опять же, да, если вам там 35 и начальные какие-то возрастные изменения, то, конечно, можно, например, один раз. Но я, например, использую утром, и вечером, потому что уже как бы далеко не не начальные возрастные изменения. То есть, конечно же, такая вот постоянная работа. Так, как смывать СП? Достаточно гелитоника? Достаточно. Достаточно гелитоника абсолютно. Так, эм... сухость кожи. Это вот опять же, да, основная проблема, и когда мы подбираем крем, нужно очень точно понимать, с какой кожей мы столкнулись. Во-первых, есть как бы общая рекомендация, деликатное очищение, не устаю это повторять, то есть когда я... Работаю с сухостью, в первую очередь анализирую очищение. Как правило, узнаю, что очищение очень агрессивное. Меняя очищение на более комфортное, на более мягкое, я уже, в общем-то, уже на правильном пути. А второй момент. Если мы говорим про, например, увлажнение... Почему очень много кремов? Почему нельзя найти какой-то универсальный, самый лучший увлажняющий крем, как мне говорят? Пожалуйста, подскажите. Потому что, опять же, есть сухая кожа, которой совершенно нет кожного сала, которая вот действительно как бы очень сухая, то есть не путаем сухую и безвожную кожу. Чем отличается? Сухая кожа, классическая сухая кожа, это когда очень мелкие поры, когда кожного сала практически нет. В молодости все выглядит просто шикарно, прекрасно, но с возрастом, естественно, начинает сохнуть, потому что кожное сало это наш защитный барьер. Я вам говорила, да, в первую очередь препятствие потери влаги. Вот, соответственно, мы для сухой кожи можем подобрать компоненты с окклюзией, с имитацией. Кожного сала. Здесь у нас прекрасный сквалан, будет. Даже в общем-то минеральное масло я не против его в данном контексте. Почему? Потому что создать вот эту вот пленку, вот эту вот пленку окклюзии, в принципе, для сухой кожи идеально. Не могу не протестировать, обожаю ваше молочко для умывания. У меня сегодня подруга, вот только что ее прям мудричком встретила. Говорит, слушай, я никогда не использовала молочко, а моей подруге у нее достаточно ну, в принципе, не могу сказать Классическая, но кожа склонна к сухости. Поэтому молочко идеальная история, просто не забывайте его смывать. Оно идеально очищает макияж, но при этом не сушит кожу. И в этом абсолютно прелесть молочка. Кстати говоря, про многоступенчатое очищение, пока вспомнила, расскажу. Я не фанат многоступенчатого очищения. То есть, опять же, когда мы выстроили вот эту делью рутину, и нам недостаточно очищения, нам хочется еще убрать какой-то гиперкератоз, вам может встроить там, не знаю, какую-нибудь в пудру, какой-нибудь пилинг, врач-косметолог. Но говорить о прям пользе многоступенчатого ухода, я считаю, что ну, как бы время показало, что это неправильно. Почему неправильно? Потому что а, чувствительность кожи, ну, драматологи говорят о том, что чувствительность кожи в первую очередь это вот ну, такое мега тщательное, многоступенчатое очищение, плюс адепты э, многоступенчатого очищения японцы. У них по практике самой чувствительной кожи, поэтому многоступенчатое очищение, на мой взгляд, может быть использовано курсом только тогда, когда вам назначил это врач-косметолог. В целом, многоступенчатое очищение скорее зло при самоназначении, нежели польза. Поэтому, как правило, я назначаю одно очищение, потом смотрю, как работает кожа, и добавляю, если нужно, что-то еще. Так. И возвращаясь к сухой коже, Соответственно, здесь уже, а мы можем говорить о плотных текстурах для восстановления и защиты от сухости кожи, можно прям рекомендовать вот такую вот оклижию. Вот эту вот тему, помните, я mm -hmm. говорила уже про маску Золушки от Вальмонт, которая, собственно, на втором месте минеральное масло. Вот для сухой кожи Лучшая история, почему, ну, правда, не с 15 тысяч рублей баночка, да, но в целом вот это вот формируется, это, представьте, как пленку вы нанесли, и вот под, под пленкой, в принципе, кожа, естественно, она не теряет влагу, она очень хорошо увлажняется, соответственно, как бы сухой коже вот с такими вот плотными окклюзионными кремами, шикарно. Но существует обезвоженная кожа, комбинированная, например, кожа временно обезвоженная в результате, например, какого-нибудь гипер, гиперочищения Тогда для восстановления кожи по физиологии мы используем физиологический липид. Здесь окклюзия может сыграть очень хорошую роль, потому что могут действительно э, измениться выработка кожного сала. Соответственно, все у вас условно закупоривается и будет приводить к воспалительным элементам. Поэтому увлажнение, конечно же, будет разным. Поэтому, смотрите, если говорить прям вот вкратце о сухости кожи, первый еще раз, да, мы убираем агрессивное очищение, там меняем на молочко, welcome, и плюс мы используем правильные препараты, то есть если мы, например, для сухой кожи можем использовать что-то с окклюзией, для комбинированной кожи с церамидами можем добавить увлажняющий сыворотку, тоже будет очень хорошо работать, и внутрь обязательно принимайте омега-3. Не 3, 6, 9, а именно 3, потому что иногда нам недостаточно, нам нужно э, изнутри кожи подержать. И водичка. Э, Кок считается там 30 мл на килограмм тела, ну то есть условно 1,5-2 литра в день воды у вас должно быть, потому что ну, без этого, опять же, тоже говорить об увлажненности кожи не приходится. Собственно, вот да, 4 правила, которые помогут плюс-минус добиться более увлажненной кожи. Так, Два слова хочу еще сказать про купероз. Почему-то в последнее время меня очень много с ним сталкиваются, скажем так, сталкиваюсь я на консультациях. Поэтому, поэтому немножечко скажу. Смотрите, купероз, вот такая вот чувствительность кожи, это сейчас прям одна из самых больших косметологических проблем. И в первую очередь, опять же, это связано с, как вы уже теперь прекрасно понимаете, с агрессивной косметикой с неправильным уходом второй момент кожа очень тоже интересный момент кожа и нервная ткань они развиваются из одного зародыша листка и по факту ну то есть как бы конечно же так или иначе что греха отарить мы все становимся ну короче говоря наш такая условно стресс наш повышается и соответственно это тоже играет свою роль то есть конечно же когда я э, вижу купероз, я понимаю прекрасно, что, э, в общем, одна из рекомендаций работы с куперозом, побольше отдыхать, поменьше нервничать. Я понимаю, что это как бы очень такая... Ну, Смешная, скажем так, рекомендация, всем в общем понятная, но действительно, как только мы больше уделяем внимание своей нервной системе, своему психологическому состоянию, кожа автоматически улучшается, да, потому что у нас действительно все это очень взаимосвязано. Соответственно, вот что важно понимать с работой с куперозом? Когда чувствительность кожи купероз мы должны очень-очень-очень внимательно обращать внимание на косметику то есть косметики должен быть минимум обязательно я добавляю в там, помимо основных рекомендаций там МОМИК, да, то же самое аскорутин ну, может быть есть лучше препарата но я уже так прям по старинке аскорутин добавляем ну определенно там по одной таблетке три раза в день Обычно курс две-три недели каждый год Плюс я рекомендую использовать правильные сыворотки антикуперозные Обязательно защищать от СПФ, это прям вот тут супер-супер-мега важно И с минимальным количеством кислот То есть кислоты можно использовать лучше ПХА, полигидроксикислоты, которые, опять же, восстанавливают кожный барьер Поэтому с куперозом очень нужно быть внимательной и лишний раз не покупать себе ничего Лучше подойти, прийти на консультацию к косметологу который вам подберет тот уход, который нужен. А был вопрос про акне. А, там тоже очень-очень много нюансов, но сейчас а, очень, в общем, в целом, мы можем акне вылечить. Это все равно так или иначе. А, ну, чаще мы все-таки используем ретинол. Это препарат выбора. М -м Сейчас вот как-то как начну. Вот. Но я хотела сказать про то, что самое такое сейчас ну, большое внимание уделяется тому, что нужно обязательно после того, как вы пролечили акне, восстановить вот этот вот микробиом кожи. Сейчас про вот микробиом много говорим. Про... Это очень действительно важно. Так, спрашивают, можно ли микрошлифовку использовать про куперозе? В целом, да, смотря, опять же, какой купероз, какой там выраженности. Если это про купероз, вполне можно, единственное, избегайте мест, собственно, с куперозом и все. А, так, поэтому... Очень много сейчас компаний, есть прям отдельно компании, в основном корейские, которые прям вот занимаются вот этим вот микробиомом, специальными бифидобактериями. Там тоже очень много нюансов, есть живые, есть, ну короче говоря, есть условно специальные сыворотки, которые дают питательную среду для правильного микробиома, а есть уже сыворотки, которые заселяют. А, микробиом уже содержится в своем составе, какие-нибудь различные бифидобактерии. Поэтому там тоже очень много нюансов. И в целом, как бы считать, правильным направлением косметики заботиться о том, чтобы в косметике были компоненты, которые способствуют нормализации микрофлоры. Как восстановить микробиом кожи после ретинола? Ретинол, в принципе, он же уникальный компонент, он в целом, на микробиом никаким образом не действует. Ну, то есть, что делает ретинол? Почему он такой прям популярен, и сейчас без разговора <свы> про ретинол нам с вами не обойтись. Это уникальный компонент, потому что он, действует, он работает с двумя основными драматологическими проблемами. Это прыщи и морщины. И если как бы... Ну, то есть, как работает он, грубо говоря, там с морщинами? Он стимулирует синтез фибробластов, это первый момент, плюс нормализует обновление кожи, да, он вот действительно, когда ты используешь ретинол, кожа потихонечку становится такая, вот я вижу девушек на ретиноле, такая прям вот, если мы прошли вот этот момент ретинизации, про который чуть-чуть позже скажу, что кожа становится прям гладкой, такая вот выглаженная, поры таких, ну поры миминизированы. То есть ретинол дают вот эту вот мега гипер красивую ухоженность. А плюс почему ретинол препарат выбора для лечения акне? Потому что он единственный влияет на вот эту вот как бы условно источник Возникновению гребой болезни. Это излишняя кератинизация внутри сальной железы. вот Условно, вот это забивание пор, да, вот именно этот момент убирает э, ретинол. То есть все остальное, вот как бы поры, если, грубо говоря, представить, да, вот она забилась вот этим вот содержимым сальной железы, вот она там много, то туда присоединяется пропион акне. Ей там комфортно, она начинает там, там размножаться, и организм не имеет другого способа борьбы с бактериями, как через воспаление. Собственно, вот вы получили условно прыщ. Теперь нужно понимать, что все в основном препараты, антибиотики, бензиопероксид, ну а кислота, так или иначе, они работают уже, сложившейся ситуации воспаления то есть они убирают воспаление и по факту только один ретинол да, внутри нормализует вот этот вот процесс кератинизации да, то есть он очищает поры тем самым убирает вот этот вот источник Да уже не нужно использовать антибактериальные препараты ну и, естественно, праразные контрацептивы, они тоже уменьшают вот эту чувствительность рецепторов сальных желез к гормонам, конечно, гормоны они дисбаланс. Почему вот мы понервничали, например, да, это приводит в итоге к дисбалансу гормонов и это может вызывать вот такие вот воспалительные реакции. И вообще сейчас очень как бы серьезное направление нейрогенная акне, это как бы проблема из проблем, потому что очень плохо, очень сложно лечиться. А вот, но, э, как бы все было бы прекрасно, да, то есть звучит обнадеживающе, но ретинол это тот компонент, который проходим мы через муки и страдания, то есть это ретинизация, это покраснение, это шелушение, и вот нужно вот пройти вот это вот все для того, чтобы так или иначе прийти как бы к более правильному, красивому состоянию кожи. А не все могут это сделать, и тут очень важен правильный подбор. По факту, Ретиноевая кислота, это тот компонент, который нам нужен, но он мега очень агрессивный, поэтому ретиноевая, условно, мазь, которая была там сто лет назад, когда лечил свою кожу, сейчас уже, конечно же, не применяется. И ä, применяется, в общем, скажем так, промежуточный этап к синтезу ретиноевой кислоты ретинол. А, ну, есть еще там... Другие компоненты, но ретинол все равно пока на данный момент все-таки это классика. Но мы стали использовать его, то есть мы научились его инкапсулировать. Тем самым снижать его агрессивное воздействие на кожу То есть он глубже, лучше проникает И тем самым мы используем его не минимальное количество Поэтому очень важно понимать У производителя он капсулированный или нет Это первый момент Определить это самостоятельно можно по ингредиентам Там нужно понимать, как бы там тот же самый лицетин, например, есть или нет Это тот компонент, который так или иначе формирует липосомы в том числе Вот, и... Если, например, условно инкапсулированный ретинол 0,2, то чистый ретинол это будет 0,5, то есть 0,2 инкапсулированного ретинола лучше и более правильно использовать, чем 0,5. Очень часто, я просто наблюдаю это постоянно, каждый день, девушки думают, что чем больше ретинола, тем лучше, берут себе, самоназначают, хотя есть в продаже там, свободный а, ретинол, хотя это на самом деле не очень правильно, назначают себе вот эти там 1% ретинолы, получают дерматит, винят косметику, хотя косметика... То есть тут важно просто ретинол подобрать правильный. И для чувствительной кожи он тоже может использоваться. В случае лечения акне, ретинол используют только для жирной кожи. Но смотрите, если акне, то все равно кожа так или иначе жирная. Она может быть обезвлаженная, она может быть чувствительной, но так или иначе она жирная, поэтому, конечно же, надо смотреть. Не всегда ...девушка планирует беременность, или, например, там в лето и так далее. Очень много ограничивающих факторов, когда мы не можем к сожалению, назначить ретинол, тогда у нас другие есть интересные компоненты для борьбы с проблемной кожей. А после сыворотки с ретинолом становится больше... Вот еще важный момент. Помимо того, что чувствительность, ретинол очень часто эм, работает на такую вот активизацию, то есть внутри, то есть он очищает нашу кожу через воспаление. Поэтому прежде чем назначить семью ретинол, во-первых, да, как я еще не устану повторять, лучше сходить к косметологу, второй момент, вот косметолог вас предупредит, что прежде чем использовать ретинол, нужно сделать чистку, потому что нужно убрать все комедоны, нужно вот ее про вот очистить, и только потом начинать использовать там, через недельку, когда все заживет ретинол. Почему? Потому что вы, у вас будет очень-очень мягкое обострение, уревой болезни абсолютно точно никому это не нужно когда появится крем с ретинолом оптима, да буквально на днях на самом деле, быстрее всего будем уже 10 января что называется варить, это называется варить крем, потому что там огромные эти действительно котлы и у нас ä, закончился <правда> прямой эфир потому что тема большая как правильно ухаживать за кожей то я реально стараюсь прям дать какую-то вот Выборку без там, лишней физиологии, без лишних каких-то моментов медицинских, стараюсь как можно все так сконцентрирование, все равно даже в час я, естественно, не могу уложиться. Так. Возвращаясь к ретинолу, еще раз повторюсь, что нужно обязательно правильно его подобрать, потому что вот ретинол это не тот компонент, который можно себе точно самоназначить. И я поддерживаю очень многие компании, которые как бы очень серьезные, там тот же самый единичка инкапсулированный ретинол, это очень-очень серьезно, поэтому нужно... Вообще, я бы из общих продажи их брала. Опять же, да, 0,5, например, у нас у Optima будет 0,5 инкапсулированный ретинол. Но у нас очень мягкий компонент, мы нашли американскую компанию, одну из самых современных, и там процесс инкапсуляции ретинола, он очень как бы, ну это сейчас самый, там, самый крутой условный ретинол, да. Я знаю, что нельзя так говорить, но он правда самый крутой. Вот, поэтому, опять же, наш 0,5 будет не совершенно не то, что 0,5, например, у Дзейна Абаджи, то есть будет гораздо мягче, гораздо более условно нежный, вот, потому что 0,5 у а Абаджи я в прошлом году, и кто со мной, давно те видели все мои страдания по поводу ретинизации кожи. Так моя кожа не привыкла к 0,5. Хотя, например, Сиздермунский 0,5 достаточно спокойно я использовала. Там немного в другом минус. Там а, очень как, мне не нравится просто консистенция. Я очень люблю а, такие вот прям правильные сливочные с ретинолом. Это очень круто. Плюс в нашем препарате с ретинолом, в чем как бы его прям... Вообще я считаю, что у нас же в оптимы. Не хотела, на самом деле, про Optima. Думаю, я как бы, общем, но опять же, вот с любимой дорожки не свернешь, это правда. В Optima два вот мега крутых продукта, которые, вот я считаю, делают имя Optima. Это мандариновый крем, опять же, да, церамиды для тела, пожалуйста, кто их использует? Никто, а мы используем. И это была абсолютно сознательная история, потому что попробовав крем мандариновый для тела, вы поймете, что лучшего крема у вас не было, и у вас доверие к марке будет максимальным. Поэтому мы не поскупились, церамиды это очень дорого, это прям реально очень дорого, и далеко конечно, глицерин дешевле, поэтому многие используют его в качестве как бы увлажнителя, но я вам объяснила, почему не нужно использовать, да, ну, скажем, более правильно, все-таки использовать физиологические липиды. И микрошлифовка, то есть это вот два наших знаковых продукта, которые, там, мы же вообще в оптиме, в рекламу не вкладываемся от слова совсем, да, и мы как бы наращиваем, то есть у нас 10 раз продажи в этом году выросли, ну, хорошо там, чуть меньше, но Хорошо выросли. Поэтому, как бы это говорит о том, что марка сама сама себя продает. Ну так вот, я к тому, что ретинол это будет наш, мне кажется, тоже флагмановский продукт. Почему? Инкапсулированный. Второе, я прям горжусь тем, что мы перешли на концентрат глюконолактона, это не что иное, как полигидроксикислоты. То есть мы реализовали в этом креме, что может быть полезным все от эмульгатора до консерванта. Это очень круто, реально, вот я когда говорю, мне начинаю покрываться мурашками, потому что это то, к чему я стремилась, и вот прям ВБС, я считаю. Плюс церамиды у нас там будут. Ну, то есть, мы сделали, продумали, что вообще, как будет работать это все для того, чтобы получить качественный классный продукт с минимальным повреждающим с максимумом эффекта. То есть, это будет очень крутая история. Мы очень хотели, чтобы он у нас к Новому году пришел, но, к сожалению, все еще... Уже в России, на самом деле, этот, наша вся упаковка, поэтому она приходит, и мы делаем, радуем вас ретинолом. При том, что это удивительная история, но практически у всех косметических компаний в этом году исчез ретинол. То есть реально нету ни у Ультра, ни у Реджедюкер, ни у Скинсиутиклс, ни у кого. Мне кажется, что все ретинолы ушли, чтобы нам просто место освободить. Поэтому... Как только так сразу, у нас уже будет, у нас еще будет до весны прекрасная возможность оценить всю прелесть использования ретинола. Я, кстати говоря, по поводу количества использования, то есть как долго можно использовать ретинол. Очень много дискуссий по этому вопросу, и скажу честно, я изучаю серьезно этот вопрос, пока я не нашла вопрос, ответа на вопрос Мое вот на данный момент, на сегодняшнюю минуту мнение, что ретинол классный компонент, который стимулирует обновление кожи, но все-таки его нужно применять временно Потому что вот такая вот все время массивная а ретинол, это очень массивная атака на кожу, да побуждение к стимуляции, все равно, на мой взгляд, истончает, ну, нет, сейчас скажу, а, у кожи, у клеток, да, ну, то есть у любых клеток есть конечное количество делений, да, вот так называемое число Хейфлика, это, по-моему, 54-53 деления, дальше клетка, собственно, умирает. Поэтому а, и всегда дискутабелен вопрос, насколько мы можем вот так вот, да, постоянно обновлять, обновлять. Но клетки кожи, это особенно клетки, они гораздо больше количества могут как бы, обновлений, делений пройти. Это первый момент. Второй момент, да что мы должны это делать, но все-таки вдумчиво. Поэтому, на мой взгляд, вот сейчас я остановилась, я читала исследование, что доказано, что вот 14 недель использования ретинола – это... Оптимальное количество времени для того, чтобы мы простимулировали, запустили вот это обновление, но потом немножечко откатились назад в том плане, что опять же, да, если мы сейчас говорим о поддержании там, хорошего, здорового качества кожи, если это не лечение угроболезней, какие-то там другие там, розации и так далее, просто вот для условного омоложения кожи. Вот поэтому э, вот пока на данный момент я считаю, что нужно. 14 недель использовать а, ретинол, может быть, там, да, идти немножечко в повышение концентрации, все очень индивидуально. Вот, потом дать коже все-таки отдохнуть. Ну и вообще летом, на мой взгляд, не всегда. Тоже, опять же, много исследований, Может быть, я изменю свою точку зрения. Но пока я считаю, что летом лишний раз не нужно использовать ретинол. И ретинол, кстати говоря, всегда используется на ночь. По одной причине. Он просто <свят> разрушается на солнце, он становится неактивным. Ничего прям просто дурного не произойдет, если вы нанесете, там, например, утром его. Но просто смысла нет. Так. Про ретинол мы с вами, оказывается, тоже проговорили. Давайте я немножечко подытожу наш, вот, как бы, наш сегодняшний такой долгий спич. Я считаю, что уход за кожей должен быть строиться на основании корнеотерапии. Науки о поверхностном слое кожи. И все наши этапы, они так или иначе должны способствовать идти к одному – Поддержанию здорового качества кожи, ее нормального физиологического, скажем так, физиологических функций. И в первую очередь это защитная функция. Поэтому деликатное очищение, можем утром это, в принципе, пропустить, используя только тоник. Крему желательно с физиологическими липидами объяснила, почему. Очень думает, как бы надо очень думать, для чего мы там и каким образом мы ее обновляем и стимулировать, и все вот эти вот активные компания, препараты все-таки подбирать вместе с косметологом. Это вот, скажем, основная мысль, которую я хотела донести, потому что ретинол это мазь. Нет, ретинол это... Это промежуточный продукт к синтезу ретиноидной кислоты. То есть еще раз, да, в коже именно те биологические действия, которые нам нужны. Ну скажем, вообще ретинол это неправильно так говорить, но когда мы вообще объединяем ретиноиды, по факту это вот много-много разных ну, по факту это изомер витамина А, то есть у нас там, витамин А превращается в эфиры ретинола, эфиры ретинолы превращаются в ретинол, ретинол в ретиноль ретинольдегид в ретиновую кислоту. Ну, вот как бы столько у нас превращений, поэтому когда вы видите там витамин А в составе крема, не обольщайтесь, никакой ретинизации речи в принципе быть не может, потому что до ретиноевой кислоты он просто не дойдет. Стоит ли, кстати, очень часто вопрос, стоит ли отменять ретинол при беременности? А вообще, я думаю, что нет. Если это, как бы, понятно, там, системный ретинол, там, я даже сейчас не обсуждаю, но это вообще не наше, скажем так, это серьезные, как бы, драматологические вещи. Вот. Если, в принципе, небольшое количество ретинола, ничего, прям, поверьте, страшного не произойдет, никакого системного действия не будет, это, как бы, уже... Я знаю, что много сейчас может посыпаться мне там в комментарии, но я как бы говорю, это абсолютно обдуманно и на основании действительно клинических исследований, которые говорят, что ничего дурного с вашим там плодом не произойдет. Но если хочется просто вот исключить условно все-все-все, потому что ну, чаще скорее какие-то, мне кажется, наши такие заморочки влияют, вот, то, конечно, мы убираем. Но если вы там, пользуетесь ретинолом, обнаружили, что беременны, не переживайте, абсолютно все нормально, это ничего страшного не произойдет ни с кем. Вот, единственное, что э, ретинол так или иначе все равно, мне кажется, повышает э, чувствительность кожи к э, солнцу. Почему? Потому что просто вот обновляет, да? То есть кожа убирается, вот этот защитный свой роговой, он становится, скажем так, тоньше, понятно. Вот, поэтому просто кожа может быть более чувствительна к свету, а во время беременности она и так чувствительна, да, собственно. Поэтому, ну, все-таки я, как правило, отменяю время беременности. Я, пожалуйста, все вопросы, которые у вас есть про уход за кожей, потому что, видите, у нас... Вообще, уход за кожей, это же очень из многих-многих-многих таких, знаете, как пазлов состоит. Поэтому, начинаешь что-то одно, цепляется еще что-нибудь. Вот, начинаешь. То есть, мы даже сейчас с вами, в принципе, по факту не поговорили даже про активные ингредиенты, которые, вообще что сейчас интересного есть на рынке. Если хотите, мы можем эту тоже тему обсудить. Поэтому, напишите вопросы. Я вижу, что у нас много, а вопросов нет. Так не должно быть. Так, давайте отвечу на вопросы. С чего лучше начать знакомиться с ретинолом? У Сиздермы аж две линейки, по-моему, у три линейки с ретинолом. Это Reti H, самый такой простой вариант, там три формы ретинола, но так как там эфир ретинола, там как бы ничего такого, то есть это самый легкий вариант. Потом идет ретисес, это уже да, инкапсулированный ретинол, уже грубо говоря посерьезнее. И ретиналь, э, сесретиналь, у них линейка с ретинальдегидом, честно говоря, мне не очень она понравилась, хотя по идее ретинальдегид, да, он уже прям вот рядышком с ретиновой кислотой, и идея это очень хороша, потому что ну, один шаг, должно быть очень все круто, но честно говоря, <косвязано> <у> <косвязано> линейка меня разочаровала поэтому смотрите отвечая на вопрос чего лучше начать знакомство с ретинолом я отвечаю с рекомендацией косметолога то есть вот то что вам косметолог подберет вот с тобой начинаете потому что очень много нюансов очень много моментов нужно учитывать как вы относитесь к сыворотке джиджстерсин опять же да вот давайте поговорим про витаминце мне кажется это очень очень интересно я Говорила о том, что меня не очень любят многие тренера по профессиональной косметике, потому что я часто задаю неудобные вопросы. И один из самых, мне кажется, неудобных вопросов, который я задаю, естественно, всем производителям, у которых есть в составе скорбиновая кислота, почему скорбиновая кислота? Ну, собственно, вот витамин С, да, это биологически активная форма. У меня очень много претензий к аскорбиновой кислоте. В общем, аскорбиновая кислота она не стабилизирована, плюс она очень раздражающим действием обладает на кожу. И, э, то есть, вот эта нестабильность, вот это раздражение, вот эта вот кислая а, сыворотка, ну, то есть, все говорит, плюс, ну, ладно, потом-то расскажу, говорит о том, что, как бы, если есть, просто на данный момент на рынке есть безумное количество стабилизированных форм витамина С, да, они там появились условно, там, окей, там, 10 самые ранние, там, в основном... Промежуток, наверное, 5 лет последний вот это как бы идет именно стабилизация витамина С. Почему? Потому что, ну, хочется пролить эти эффекты, плюс сделать так, чтобы внутри банки она не окислялась не превращалась в оксидант, собственно, да. Вот, но компании прям с упорством маньяка используют аскорбиновую кислоту. Я раньше все искала причину, я не могла понять, почему. И только вот последнее время до меня реально дошло. Потому что компании, это же огромный по факту косметический монстр, о котором мы говорим, там о я сейчас говорю, там я говорю UltraCeuticals, я говорю там от и так далее gg тоже то есть это как бы огромные косметические такие вот собственно профессиональные гиганты и для того чтобы им ввести новый компонент нужно понимать что это огромные а затраты это плюс э, очень как бы длительный процесс согласования утверждения образцов изменения. Ну то есть это занимает года и очень многие компании просто не хотят это делать потому что еще неизвестно какой будет продукт и так далее поэтому это единственная причина нежелание компании менять аскорбиновую кислоту на более правильно стабилизированную форму. Мало того, ну то есть когда нужно понимать, что банка с витамином С, ну вот эта аскорбиновая кислота, если она из бесцветной жидкости превращается в коричневую жидкость, да, это говорит лишь об одном, то что витамин С окислился и превратился из антиоксиданта сам в оксидант. И по факту не надо обладать как бы сильно большой логикой, чтобы ну, понимать, что это не нужно использовать. Да? Когда я с этим вопросом обращаюсь в компанию, собственно, что скрывать в компанию SkinS Uticals и говорю, друзья, как? как мне вот это объяснить пациентам, которые, естественно, говорят, слушайте, а это вообще можно испортить? На что компания SkinCeuticals Uticals говорит? Конечно, можно. Там же есть еще остатки аскорбиновой кислоты, поэтому спокойно используем Но я абсолютно искренне понимаю и как бы я вам рассказываю про недостатки То есть у SkinCuticals, если брать эту марку, прекрасный ретинол, трилепид шикарный, блемиш шикарный Но витамин С, аскорбиновая кислота, то ради чего там они про все дифферамбы по этой косметике Это не тот компонент, который нужно выбирать Вот, поэтому, возвращаясь, я помню вопрос про GG. Стрси форма это, актив, это стабилизированная форма витамина С, поэтому я ко всем формам стабилизированного витамина С отношусь хорошо. Конкретно эта форма она скорее антиоксидантная. Если, например, кожа у вас чувствительная, то вы смотрите, выбирайте форму аскорбил, фосфат, магния. Это стабилизированная форма витамина С, которая очень классно работает с чувствительной кожей. Если вы хотите, например, там, предположим, еще работать с пигментацией, прекрасная висеть и японское как бы сырье и помимо там того что это антиоксидант еще работает очень хорошо с пигментацией, с профилактикой пигментации в первую очередь вот если например жирная кожа прекрасно работает оскорбил фосфат натрия, да, то есть это форма, которая работает там для жирной кожи. Я к тому, что выбрать, опять же, витамин С так же сложно, как и ретинол, потому что нужно четко думать и понимать, для чего, кому, какой и так далее. Так, про витамин С надеюсь. А... Ну вот, я уже ответила, мне спрашивают. Такое мнение про ce от SkinCeuticals. Кстати, почему ce -фирулик? Потому что доказано, вот как раз, собственно, с чего начинался SkinCeuticals. С того, что 150 миллионов лет назад, ну ладно, 20 лет назад, они открыли, что вот как бы скорбиновая кислота, для ее стабилизации надо. Да, как я вам говорю, нестабильный компонент, а феруловая кислота и а витамин Е, они очень хорошо обладают синергизмом, действиями стабилизируют. Но все равно это прошлый век уже. Друзья мои, мы же не ездим на машинах, которые там 20 лет назад были произведены. Вот. Ну, то есть, как бы, конечно, не за такие деньги. Супер странная сыворотка. Да. И текстура мне не нравится, она дает липкость. Я перепробовала практически все... Там у них сейчас новая селимарин, тоже тоже липкая, тоже некомфортная. Опять же, да, я стараюсь быть объективной. Я говорю сейчас про свое мнение, которое базируется на логике, базируется на моем опыте. Но я должна сказать, что у меня очень много пациентов, которым безумно нравится эта сыворотка, которые реально видят этот эффект, и они покупку там за 13 тысяч рублей 30 миллилитров считают обоснованной, правильной. И как бы об этом я тоже должна сказать. То есть я сейчас... Положа руку на сердце, говорю только лишь про свой личный опыт. Так. Сейчас ночной крем-огликолик. 20-еоцисдерма. Посоветуйте на что заменить. Проблемы неровный цвет кожи. Много на что. Очень неплохой, кстати, у мат. Там сыворотка. Друзья, надо смотреть. То есть... Вы хотите простых решений, их нет у меня. Mm -hmm. <свят> ну, то есть я же подхожу к коже очень индивидуально. По факту, у меня есть как бы... Раньше я очень много консультировала, то есть я посчитала, я минимум 20 консультаций давала в день. И сейчас, в принципе, тоже продолжаю примерно в том же духе. Но сейчас я уже понимаю, что есть, ну, скажем, разный уровень моей консультации. То есть сейчас, если вы хотите просто, вот, пожалуйста, советуйте крем, там, тра-та-та, присылайте фото я присылаю вам ссылку на препарат. Я не анализирую ваш, ваш домашний уход, я не даю вам общие рекомендации. То есть это вот чисто на-на. Если мы идем в историю, как на мой взгляд более правильно, это полностью анализ ухода, анализ кожи, с рекомендацией, с постепенным подбором, то это платная консультация, друзья мои. Я знаю, что это, для меня, поверьте, это был очень сложный шаг, и все мои близкие, знакомые, они, мне кажется, стоя аплодировали, когда я это все-таки решила сделать. Потому что... Мне до сих пор сложно там, условно продавать свои знания, хотя я понимаю, что это правильно, да? вот, Но вот эта вот консультация, когда мы. Это скорее не консультация, то есть 3000 у меня стоит подписка на полгода, когда мы постепенно-постепенно приходим действительно к такому как бы состоянию правильному кожи. Вот, потому что очень все индивидуально, к чему начала -то это все говорить. То есть очень индивидуально, и все нужно подбирать поэтапно, думая, анализируя. И даже я вам больше скажу, дать вам гарантию, что именно этот препарат будет классно работать в вашей коже. Я не могу, да, будет попадание, там, но ну, я думаю, что почти стопроцентно, но не всегда. То есть где-то может быть что-то не подошло, что-то не так пошло и так далее, дал какую-то не ту реакцию, которую мы ожидали. Поэтому, конечно, вот этот контакт, подбор с косметологом, да, когда мы идем, идем, идем да, вместе к цели, он, конечно, более правильный. Так. Чем можно помочь в домашнем уходе в кабинете косметологов в коже с рубцами пост -акне? хороший вопрос значит смотрите опять же атравматические опять какие рубчики быстрее всего мы говорим об атравматических рубчиках и там мы просто сейчас очень много сталкиваемся, что к нам обращаются пациенты с последствиями а, условно-лазерной шлифовки, когда она была не настолько эффективна, как должна быть. Прежде чем идти на лазерную шлифовку, снимать вот, да, вот как бы слой кожи, чтобы там условно выровнять, нужно понимать, как они формируются. То есть отравматический рубчик – это фиброзная ткань, которая тянет, да, тянет кожу внутрь, вниз. И поэтому для того, чтобы выровнять кожу, нужно... Вначале используйте инфекционные точки, как правило, это коллаген, специальной от техники, когда мы сначала выталкиваем, грубо говоря, более так выравниваем. Ну, то есть выталкиваем этот травматический рубчик наружу, а потом уже шлифуем. Вот поэтому э именно в кабинете у косметолога, как правило, вот такой вот идет момент. Очень неплохо. Опять же, да, смотря какие рубчики, если они мелкие, можно обойтись, например, там, микроигольчатым РФ. То есть все очень индивидуально. В домашнем уходе можно использовать и ретинол, можно использовать и кислоты. Но, скажу честно, конечно, это будет не так эффективно, как, собственно, понятно, в кабинете косметолога. Это логично. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос об уходе женщин 42 года. Я, наверное, пропустила его, пожалуйста, продублируйте, потому что очень много было вопросов. У гидропептид есть бустер 20% витамин С желтый ну вот опять же, да. Но ну, если желто-коричневый цвет, это быстрее всего уже как бы окисленные витамин С. Я, я, честно говоря, не знаю. Вот правда, не буду врать. Надо посмотреть форму, какая там у гидропептида. Вот, и поэтому сложно сказать. Так, что посоветуете нанести на возрастную кожу во время бега? Приостановлен был эфир. Что посоветуете нанести на возрастную кожу во время бега на беговой дорожке? Маску или крем? А, опять же, беговая дорожка дома, может, и вообще ничего не надо наносить. Потому что, если что-то прям сильно плотное, кожу вспотеет, это может так или иначе провоцировать. Поэтому, честно говоря, мне кажется, можно просто что-то легкое, наверное, какой-то легкий крем. маску, вот, наверное, так, коллаген плюс витамин С, роз. Какой дозировки его достаточно? Тысяча или пятьсот миллиграмм. А, смотрите, безопасно-безопасно то, что я могу вот прям... Можно там смело применять Это 200 мг витамина С Считается дозой профилактической Соответственно я могу рекомендовать 1500 уже не могу рекомендовать Это уже скорее нутрициолог Эндокринолог может посоветовать Коллаген По поводу коллагена внутри хорошая Опять же тоже идея хорошая История, но опять же, да, мы сейчас говорим о здоровых людях, которых, в принципе, нет проблем с почками. Если мы, например, делаем какие-то травмирующие процедуры, то, на мой взгляд, правильно все-таки назначить нашим пациентам, и мы назначаем, когда мы делаем, например, лифтеру, да, мы назначаем коллагены для приема внутрь. А в обычном случае, опять же, тоже нужно анализировать ваше питание. Я скорее все-таки... Когда мы травмируем, травмируем как бы, кожу, ну, с целью запуска коллагена синтеза, то тогда я назначаю коллаген. А, Самомассаж лица, слушайте, знать меня надо. Я фанат массажа и самомассажа, и все вот эти вот условные отмазки у меня нет времени и денег. Я говорю, что камон, да? Как бы дома массаж вы точно можете делать. Я на самом деле веду свой блог. Одна из целей это показать, что в целом красивой, здоровой кожа, можно абсолютно спокойно э, заниматься и, и добиваться качественности в доме. Так, сухая, вот вопрос. А Женщина, 42 года, сухая кожа, трещинки в, угол, та, в углах рта. Марку или крем? А, посмотрите, Cell Fusion, хотя я очень не люблю, как вы понимаете, таких рекомендаций. Пришлите мне фото кожи, я могу вам посоветовать. В коже, фото кожи в Директ я посоветую вам э -э препарат. Так, вроде бы ответила на все вопросы. Э -э я планирую заканчивать прямой эфир. Жду еще вопросы. Ну, в принципе, с вами пришли два часа проболтаю. Как вы относитесь к косметике Олеси Мустафамус? Ну, как вы понимаете, я не знаю. Никак не отношусь, потому что не знакома с маркой. Я не то чтобы, как бы не то чтобы с ног, да, у меня мне интересно сейчас на данный момент, ну, интересны мне прям американские марки, корейские марки очень. Была в Корее, и действительно это та страна, которой не, нельзя судить там про Миши какой-нибудь, который там не в переходах продается. Корея очень крутая история, они они эм они не, не стоят на месте, то есть у них нет такой статичности, которая, например, в европейских марках присутствует. Они очень как бы вот амбициозны, то есть и при этом у них очень красивый дизайн, то есть это все прям выглядит потрясающе, у них культ, то есть у них реально культ, то есть я себя там чувствовала очень красивой женщиной, честно скажу, потому что у них действительно прям очень классные такие красивые девушки из ну, потрясающей кожи. Хотя кожа, кстати, у них вот издалека у меня зрение не очень хорошая, мне прям кажется, все очень очень, очень красивая. А когда вблизи посмотришь, это огромный слой, скорее даже это не тонально, они везде используют кушены. Он сегодня везде накладывают. Потому что, во-первых, они как бы замазывают, у них есть недостатки. В первую очередь это воспалительные элементы, а второе, они безумно вот этот культ белой кожи, абсолютно белой. То есть это вот прям вот белейшая кожа. Да, он -то абсолютно точно есть. Поэтому если наночертянол. Утром можно вашу сыворотку с витамином С. Да, можно. Но утром я как раз, если есть ретинол в составе, ну, в уходе я очень люблю крем с церамидами. Поэтому ну, мне кажется, что хорошо будет восстанавливать именно кожу. Витамин С все-таки я люблю больше на весну и летом. Но это не то, что его нельзя да, использовать, но как бы более целесообразно, на мой взгляд для глаз, на что ориентироваться при выборе. А на проблему, с которой вам хочется поработать, я... Люблю такие плотненькие кремы, но которые не вызывают отеков. То есть мне очень важно было, опять же, найти такую правильную текстуру, консистенцию для... У нас тоже планируется наряду с выпуском крема с ретинолом, у нас планируется крем для глаз. Вот он тоже такой очень правильный сливочный текстур, который будет прям вот... И будет безумно комфортно пользоваться, но при этом не будет никаких отеков. Потому что а, я, к сожалению, сталкиваюсь в своей практике, что кремы для глаз очень легкие. Иногда настолько легкие, что ощущение, что они как будто бы даже наоборот обезвоживают. То есть ты нанес, улыбнулся и все вот в этих вот морщин каких-то безвожностей. То есть нет, такого, конечно, быть не должно. Поэтому мы вот искали очень правильную текстуру тоже там с терамидами, со всеми эмульгаторами, правильно, и так далее. Во время бега на улице минус 10, что нанести? Я вчера бегала в оптимом для тела, отлично. Но не знаю, насколько это хорошее решение системно. Смотрите, Мандариновый крем Optima, там 15% мандаринового масла, ну что значит мандариновое масло, там масло миндаля и там вот этот вот эфир, он просто может дать аллергические реакции, потому что реально очень много, если кожа в общем-то нечувствительная и ну, там, нет, вы не реагируете на цитрусы, в нашем креме для тела мандариновом нету ничего, Почему бы нельзя было бы его использовать на лицо? Я точно знаю, что многие, ну это стандартно, многие используют на лицо, и в принципе нормально. Мне нравится, я бы все-таки для бега использовала препараты, которые немножечко снижают чувствительность. У меня муж тоже бегает, он бегает тоже вот по морозу, и э, самое вот на, пока на данный момент лучшее решение у него азуленовая маска от Cell у корейцев, и она идет такой тоже кремообразной текстурой, она успокаивает кожу, потому что там и сосуды, то есть вот все-таки, наверное, я бы не мандариновый использовала, а что-то такое снижающее, там, из ну, более известных марок, может быть, Биорипы, линейка у Коля Лэнда. Так, существуют ли работающие кремы от послеродовых растяжек? Нет, друзья мои, не буду вас водить в заблуждение, совершенно не люблю эти истории. С растяжками вообще работать мега сложно. Это прям длительный, затратный процесс. Лучше всего с растяжками, на мой взгляд, работают инъекционные методики да, для стимуляции синтеза коллагена, там правильные, и микроигольчатый РФ. Кремом убрать растяжки нереально. При грудном скормивании. смотрите, опять же, да, наша задача именно в первую очередь профилактическая, поэтому очень хороший, просто берете крем классный и используете, даете, ну, как бы, коже легче, чтобы она лучше функционировала и лучше растягивалась, господи. Как вы относитесь к уходовой косметике от Аравия? Она у нас на самом деле представлена на сайте, но буду честна, я в ней не особо крутой специалист, поэтому давайте все-таки постарюсь, ну, насколько я вот так вот могу там, судить очень поверхностно, хорошая классная косметика. Вы писали последний посту, что лучше всего малотравматичные травматичные пилинги, какие-то пилинги. Мне очень сейчас на данный момент нравятся миндальные пилинги, они классно работают. Миндальная кислота, она и противовоспалительная, то есть каждая кислота работает по своей проблеме. Естественно, мы сейчас... Ну, как бы, можем <смех> подробно, поподробнее про это поговорить, но в целом это все поверхностные пилинги, то есть они дальше рогового слоя не уходят, но они все действуют по-разному. То же самое миндальный пилинг, да, это противовоспалительное действие, очень такое, знаете, мелкая какая-то такая воспалительная пигментация вот такая вот стимуляция. Это прям вот после вот ты выходишь таким вот прям гладким просим лицом. Мне безумно нравятся золоиновые пилинги, но они тоже могут дать реакцию. То есть надо смотреть. но а хорошо работает. Гликолевая кислота самая мелкая кислота, поэтому она лучше всего обладает именно регенеративными какими-то такими функциями то есть опять же да там запуском синтеза коллагена условно вот но она и дает там чаще всего побочные реакции мацалициловая кислота кератолитик прекрасный он используется для проблемной кожи для лечения проблемной кожи так чем нельзя пользоваться во время ретинола. Дополнительно я не рекомендую кислот. Опять же, да. ретинол вам должен назначить врач, и он должен вам а, все-таки выстроить систему ухода. То есть прежде чем назначить ретинол, нужно убедиться, что у нашего там клиента, пациента, нет пилингов, кислот в составе, потому что здесь мы иногда можем, наоборот, улучшить да, то есть такой некий синергизм, а можем наоборот, дать такую перестимулировать кожу да, и дать ярко выраженный ретиной в дерматит. Поэтому это далеко не всегда будет круто в использовании. Очень хорошо вот, вот что могу точно сказать: что ретинол прекрасно сочетается с полигидроксикислотами. Они есть исследования, которые говорят, что они наоборот обладают таким вот синергизмом действий, потому что полигидроксикислоты прекрасны, Это новое поколение кислот, которые хорошо обновляют и действительно стимулируют, но при этом да, восстанавливают кожный барьер. Так, ну, как бы очень круто, это важно. Ну, из известных, это, наверное, глюкон, глюконолактон, собственно, почему мы на этот консервант перешли. И лактобионовая кислота. В этом плане очень интересно рассмотреть не я вам про нее говорю, на мой взгляд, немножко недооцененная косметическая линейка. Вот. Ну, про других нам мне больше американцев. Доброе утро. Что можно взять у Абаджи? Я, так понимаю, все-таки у доктора Дзейн Абаджи, потому что есть две компании. Абаджи и Дзей О Skincare, которые вот эти вот э, синие банки. Э, просто так у него ничего не надо брать, потому что это та э, косметика, которая вот здесь я абсолютно точно и принципиально говорю о том, что э, при неправильном подборе этой косметики вы можете навредить своей коже. Поэтому здесь... Без вариантов, только консультация. И, кстати говоря, вот почему, опять же, столько восторженных отзывов от э, Дзейна Баджи. Потому что, в принципе, она действительно настолько сложная и непонятная, что ну, как бы девушки понимают, что не разобраться, идут к косметологам, и косметолог уже индивидуально правильно подбирает соответственно, да, это как бы ну, совершенно не дешевая как, как бы косметика, и при правильном подборе она действительно может дать какие-то очень крутые результаты, про которые как бы, все расскажут. Но потом она модная, понимаете, вот красивая инстаграмная косметика, абсолютно точно. А, так. Вечером ретинол, утром блемиш, хорошо, нет, не хорошо, потому что, смотрите, речь идет быстрее всего о, ну, блемиш это точно скинс ретинол не знаю какой, но и ретинол будет как бы условно раздражать кожу, ну, так или иначе, да. А блемиш тоже. Если врач вам назначил такую схему наверное он чем-то руководствуется, но самим точно такой схему назначать не стоит То есть вообще ретинол надо думать, как он сочетается с кислотами и конечно самим себе не стоит назначать. Ну что, друзья мои мне уже горло пересохло. Два часа говорить. Вода все выпита. <сир <Ö> <сир? <сир?> так что ä, ä, буду с вами прощаться. Надеюсь, вам было интересно. В принципе, если вопросы, я понимаю, знаете, как ä, во время эфира все забыл, потом какие-то вопросы появились, пишите под эфиром. Я постараюсь на все ответить. Всем спасибо. Приятно было, что вы потратили утро выходного дня на, надеюсь, полезную информацию. Все, счастливо, рада была видеть. Постараюсь сейчас все выложить, чтобы у нас с вами все сохранилось. Все, всем пока!